На клубнике всех приветствую, на отправке у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 500 мм, длиной базы стандарт 1450 На буксе установлен двигатель Зонгшин мощностью 13 лошадиных сил. По желанию заказчика была установлена тяговая звездочка на 32 зуба и комплектация в общем-то стандарт. Букс отправляется в город Елутеровск, Тюменская область. одноклубника это уже не первый буксировщик, знает толк в выборе мотора. А мы будем ждать отзыв и видеоотчет. Всем спасибо за внимание. Пока!